Уважаемые друзья, у всех в заначках скапливается очень много старой компьютерной техники. Вот один из способов использовать эти никому не нужные запчасти. Ну естественно первое требование это чтобы запчасти были исправны. Вы знаете, когда забыли вот такие сидеромы, у которых впереди, кроме кнопочек Eject. Есть еще регуляторы громкости и выход на наушники. Можно из них сделать CD-плеер. Вот давайте я вам покажу вот такую тестовую модельку, я собрал. Блок питания. Подключил его в розетку. Два cd рома Колоночки. Колоночки тоже подключены к питанию. У меня здесь 220 вольт. Вот включаем колонки включились. блок питания зашуршал. выдвигаем сидером, кладем музыкальный диск, задвигаем его. Ну и, соответственно, самое главное я забыл. Это вставить штекер от колонки. Так, и нажимаем play. Все, музон пошел. Здесь же можно регулировать громкость. Вот, видите до нуля и добавляем орет очень хорошо вот такой вариант использования вот и этой кнопочкой можно листать на следующую мелодию Это песня о Вернее, о погибшем друге. Это песня о воздушном бою.